Всем привет, ребят! Да, это новый влог, которых уже не было очень давно, месяца три, наверное, может даже 4. Ну и вот, накопился небольшой материальчик с момента, как мы ездили а, в аквапарк. В принципе, больше то ничего здесь и не будет, только это... Ну и если вдруг вам интересно, почему я сейчас сижу без дред, то в этом видосе тоже будет на это объяснение. Вот. Ну а пока, приятного просмотра. что мы едем в Сургут да, мы уже недавно ездили в Сургут относительно, тогда мы просто покатались а сейчас мы едем в аквапарк заебись привет ну посмотри она не видит ну ладно Пока. А когда-то я здесь мог сидеть. А сейчас, ну, типа, не могу. Они слишком низкие стали. Ну, там какой-то... Могнитик. А, нет, я это... ну, типа... Они, они низкие. Просто... Я ты... высокий. Слишком большой. Я слишком вырос, походу. <laughs>. Капец. да. Но ну, я в прошлом году как-то ездил У меня вот то место было Оно тоже смотрю, меньше стало. Я типа вот так вот сидел Практически Напоминаю. сидел Напоминаю, пока мы живем Поезда примерно вот, не меняются Здесь... <связано> <Я хомячок>. Да Чуть-чуть <связано> есть Но вот ты <связано> Пиздеть на камеру <связано> не сможешь? Да. Потому что люди тоже спать хотят, потому да. кому-то мешать будем. Ну, пока не спят. Надо же что-то попиздеть, поговорить. Не знаю, правда, что. Хотя, мне кажется, это место все-таки выше. А, ну это еще из-за этих. Кстати, да. Тут другие матрасы стали. Да, да. Обычно они такие. Да, они такие потоньше и сматываться могут, а эти нет. Эти помягче даже. Я даже эти смотрю. Они не то, что это... Они не настолько сильно тоньше, как ты показал. Вот эти, они вот такие идут. Вот, те, ну, может, вот так вот. Но они, кстати, мягкие, удобные, которые вот другого типа. Те старые? Те. Мне, мне казалось, они всегда тверже были. <связь> все это... может быть, все может быть. Скоро. Сколько там до отправлять? По идее, сколько? Девять минуты. А, в девять минут до точно. Ну ладно. Скоро поедем. Через пять часов мы будем с Сургуте и поедем в Аква-парк. Зайпись. Отвык я смотреть в камеру, конечно. Надо привыкать по-новой. Когда тебе лень тянуться за одеялом, просто укрываешься куткой. Как бы. Ну вот они, вот они. Серьезно, вот. просто Ленивая лина. Ну, короче, хунги-пайсе уже. Люди спят по этому шепоту. Через сколько? Через три часа. Через три с половиной часа. разъездная Пускаем поезд скорее всего не да сколько там время? восьмой час пиздец да все О. а вот там поезд едет Это было страшно Я кажется, Запорова тебе видео. Да, куда он Туда? Да, все, он проехал Сейчас мы поедем Через минуты, две, три Мы наконец-то поехали Мы стояли здесь 45 минут Охренеть Мы наконец-то едем Скоро будем видно, но это не суть важно. Мы уже подъезжаем. Все, Спасибо, куда нам... до свидания до свидания. Ой, люди ну все мы приехали только такое чувство что мы не в Сургуте стали а где-то на стоянке поездов я не знаю а может нам нам в, той, в ту сторону было бы лучше бы а или а, пошли поверху да да да все я ж, я ж тут это не был ни разу что я могу говорить что ты меня слушаешь вообще я здесь не был ни разу а ты мне что-то говоришь все, мы сейчас Ты поднимемся, мы сейчас поднимемся наверх и пойдем вот по пешеходному переходу. Я короче максимум раньше вставала, ну в Екатеринбурге на какие-то прям последние пути, там на шестой, на девятый, а вот так чтобы прям на третий путь в Сургуте встать у меня прям первый раз такое, я как будто не в Сургут приехала, а меня где-то высадили и такая типа катись нахуй отсюда. Да, да, вот примерно то же самое. Только еще хуже. Че, боишься потерять? потому что седьмой там... Оп, тихо. Оба, оба, оба, оба. Пим-пим-пим-пим-пим. Ну, хочу подняться, посмотреть, что есть наверху. И как оно все это выглядит. Сейчас вы тоже это увидите. Ну, собственно, как-то так выглядит жд вокзал туда куда-то ни хрена не офигеть. ну мы короче тут идем и тут на путях уголь бля разгружают уголь заебись четко да да да да да да дам да сейчас идем, короче, к поезду, ну не действующему поезду а статуей как это назвать а... достопримечательность, достопримечательность. А... Сургутского вокзала у нас в городе тоже есть такой только у нас он поменьше гораздо и это походу ну в натуральную величину у нас он маленький прям идет а здесь он прям ну короче ну вы сами посмотрите но он огромный ну типа прям как реальный вот. Да. Вот, короче, читайте, кому интересно. Вот, это вот, и вот, вот, вот, махина. вот, очень огромная. Из-за сильного ветра меня здесь было не слышно, поэтому скажу вкратце. Мы приехали и сейчас заходим внутрь. Как тут? Здравствуйте. Прикольно. Здравствуйте. Здрасте. Да. Да. Ага, хорошо, хорошо, спасибо. О, прикольно все, короче. Хоу, есть. Да. С кахпытом. Походу, ладно, мы сейчас раздеваемся идем наверх Все, мы, короче, разделись и поднимаемся наверх Ой, блин. Я прям немножко в шоке Даже, да. Все, я зашел Нам, короче, выдали вот такие браслетики И так, что-то куда это я пошел Тут же шкафчики Так, надо шкафчик взять Ага вот, вот такие вот шкафчики. Фиксируются тоже на браслетике. Сейчас я тут все вещи скину. Пере... Переоденусь, ребят. Ну и... Ну и, собственно, мы сейчас с вами увидимся. Бум, мадапака. Да, давно я не использовал а, эту скажем так камеру и как она тут фиксируется а тут до меня очень долго доходило как закрывать замок пока я не допер прижать подождать и отпустить во все теперь она закрылась я беру в принципе идем Посмотрим, что у нас там. Да как, я вроде все снял. Сейчас мы сходим в душ. И, и все. Ну, тут э, я шел в аквабоксе, поэтому... Шел с аквабоксом, поэтому тут меня особо не слышно. И поэтому я записываю сейчас вот так. Я зашел и начал смотреть по сторонам, удивляться тому, что я вижу. Потому что я до этого ни разу... В сознательном возрасте, не был в аквапарке. И я спрашиваю, женского не выходила ли девушка. Вот, да. И поэтому потом стоял, ждал, пока она выйдет. Сейчас она уже, через пару секунд, вот, сейчас она уже вышла и побежала от меня. Я начну немножко снимать все по сторонам. Можете наблюдать, там куча горок разных, вот. Я там говорил, что я снимаю, и я штук не был никогда, надо все снимать, все интересное все такое. Ну а дальше я надену камеру на голову и буду с ней плавать, но я думаю, дальше в за кадром голосе вы не нуждаетесь. Короче, нам не, не разрешили снимать э, сам съезд с горок, поэтому мы немножко покатались, я отдал камеру, чтобы за ней посмотрели. Вот, и сейчас, короче, меня Лина снимет, как я буду скатываться с горки, которая называется «Свободное падение». Короче, вот эта вот синяя горка, вот она идет, вот с нее я сейчас буду скатываться. Я, короче, заканчиваю пока съемку, ребят, а, потому что, а, ну, мы хотим покататься, и типа с камерой не очень. Да что ты будешь делать? А, все, вот оно как работает, понятно. Короче, мы пока покатаемся, а потом я вам скажу вердикт по этому месту, стоит ли сюда ехать, не зря ли мы потратили деньги и все такое. Ну а на этом пока что все. Скоро встретимся буквально через секунду. Да, я же не взял свой телефон, поэтому придется пилить на твой. А почему бы и нет? Мы купаемся. Да. Да. На горке не пускают с камерой, к сожалению. Да. Экшен. Ой, ой-ой-ой. Ой. <свеч> поэтому приходится выкручиваться так. Ой. Вот. Да. Можешь комментировать? What is the <laughs> Ну что, эту жопа решила все испробовать горки Сейчас он пойдет на вот это вот зеленое. Но она не такая страшная по сравнению с тем свободным падением, вот, вот с этой вот горкой. Блять, это такой пиздец. Он так заорал. Ну думаю, на видео было слышно. Ждем. О, прилетел. Ну сейчас подбегу к нему. Тихо-тихо он... не плескайся сильно. Ну, да, в нос не попала, Потому что я еще и дыхание задержал, напоследок. Молодец. Я ну, сейчас пойду. Они в принципе плюс-минус одинаковые, только на красной завитушка получше. Ну еще красная закрытая. Из-за этого страшнее. Непонятно, когда вылетишь. Непонятно, когда вылетишь и не видно, ни чералось. А, да. Тупо вот темнота. В этой, в этой. То же самое. Да. Ни хера не видно, как и в оранжевой тоже половина ни хера не видно. <свят> Ладно, пойду на красную. Ну вот она на красную пришел. Все, сел, ждем. Оп, летит, летит, летит. На то я больше не поеду Почему? А потому что на то повороте вот так перевернулся <свят> Я просто еду такой, булет, булет". <свят> А прикинь, вот у меня, друг, на вот этой катапульте перевернулся два раза Не видно ни Я совсем <свят> Дыхание два раза задерживает Я хуйба. Ну что, ребят, вот и все. Да, сегодня у нас был вот такой вот денек. Я уже заканчиваю. Я уже почти одежду, пока оденется Лина, и мы двинем, наверное, в ауру. Пошатаемся там немного, потому что у нас еще осталось э, часов... Часа где-то четыре с половиной до поезда. Вот, а нам надо еще что-то делать. Вот так вот. Ну все, мы приехали в ауру. Сейчас будем хавать, потому что мы хотим хавать. А, в ауре мы уже были, поэтому здесь я особо показывать ничего не буду. Если бы что-то новое здесь появилось, то может покажу. Вот а так пока. Все. Скоро поедем домой. Короче, мы сидим на фудкорте. Решили а -а -а, в мате похавать. Чтобы вы понимали, мы не спим уже где-то больше суток потому что вчера лично я ну да, мы оба проснулись в 2 часа дня и с двух часов мы не спали, а сейчас время уже почти 4 ну максимум мы поспали час-полтора в поезде от силы и то еле-еле так что мы сейчас похаваем мы уже никакие уставшие после аквапарка Спахавы, мы пойдем не знаю может еще чуть-чуть пошатаемся по Ауре и поедем на ЖД вот ну а после того, как мы посетили аквапарк, мы поехали в Ауру, перекусили в Макдональдс и поехали уже на ЖД а оттуда поехали домой ну и дома через какое-то время пришла пора расплетаться, ну и во мы расплетаем дреды. Мне uh -huh. кто-то заболел. Ну все, ну расплетает мне дред. Ну а куда деваться? Да, конечно, в этом году было еще да. много больших. Ой, короче, я не вижу себя. Но мне страшно, это бля. Что это за пиздец? Что с моей головой? Почему вот это вот так торчит? Потому что я это размещала, ну, водой, правда, про это. Пиздец. Ну, это просто... Ну, что это такое, нахуй? Это ты барашин без Пиздец. Как люди, у которых пудряшки ходят? Хереть. Я просто в шоке. Что вот? Ну что это? Тут это еще так дорчит, вообще ужас. Ах, а вот эти. волосы, сколько я вычесываю. Ой, да. Но это мало Из этих волос можно собрать второго меня. Да. Маленький тебе связать, да? Пиздец. Я в охуе. Бля, я ру. Ты как будто, короче, с этой... вот, вот так я, короче, стендапер этот, который кудрявый такой, не помню, как его зовут. А вот так, короче, хуй знает, какой-нибудь актер. Вот, когда ты, короче, прямо с... делаешь, ты это, кстати, те кудряшки идут. Ну нет. А, мне ты не когда нравится. прямо делаешь, у тебя как будто эта сторона лысая вообще. Угу, Другой, Пиздец. Я тебя брию. Угу, Мне пиздец. Ну что, ребят, вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и сейчас хочу вставить несколько слов о в принципе, в целом, о всей поездке. Поездка была не самой лучшей, на самом-то деле, но все ее минусы перечеркиваются одним огромным плюсом, что она, в принципе, была. Мы не спали сутки, было очень удобно ехать в поезде на верхней полке. Вот, э, уставший пиздец, но в целом все было зашибись, потратили мы на это все около пяти тысяч на двоих, на двоих, ребят, э, на двоих человек, э, около пяти тысяч рублей, это от нашего города до Сургута, на такси... Э Рада, блядь. Мы три раза ездили на такси, на такси от ЖД до а, Аквамарина, это аквапарк, от него до Ауры, от Ауры до ЖД. Да, вот такой вот был наш путь. Мы три раза катались на такси, и в принципе люди там, которые нам попадались в такси, в принципе, очень а, забавные, веселые, разговорчивые, не злые. А, вот не знаю, что еще вам сказать, ребят. Короче, если вы из Суркута, и вы никогда не были в своем же аквапарке, то советую, даже я там был. А если вы из других городов, в которых есть а, аквапарк больше, то я надеюсь, вскоре появлюсь и у вас там. Да. Но на этом все. Я очень давно не записывал подобные видео. Мне стало отвыкать от этого. Вот. А, всего доброго. До встречи, ребят.